Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим остро-сладкий томатный соус. Для этого нам понадобится лимонный сок, вода, чеснок, масло растительное, сахар. И специями мы берем красный жгучий перец, черный молотый перец душистый, имбирь, немножко укропа и томатная паста. разогреваем немножко нашего растительного масла добавляем наши специи и секунд 30 обжариваем Далее добавляем лимонный сок, воду, томатную пасту, сахар. Все перемешиваем, доводим до кипения. Продолжаем выпаривать лишнюю влагу. На минимальной температуре. Вот, выпарили воду до нужной консистенции. Даем остыть. Вот у нас получился такой вот замечательный остро-сладкий соус. Добавляйте его к мясу. Приятного аппетита!